Вы пишете для себя последовательность исполнения ваших намерений. Это не должны быть мечты, это вспышки максимального эпоге вашего получения любого э, запроса который вы напишите на листочке допустим это может быть мой бизнес ежедневный бизнес в год принес миллион долларов допустим да и вы представляете будто вы сейф открыли и полный сейф сколько это миллион долларов это 12 с половиной метр это один метр 12 1 метр 25 сантиметров денег выложенных в одну кучу миллиард это 12 с половиной километров 100 долларовых банкнот которые выложены в одном направлении зачем вам миллиард и же посчитать невозможно и идешь и идешь и идешь, и идешь а? зачем миллиард это нереальные деньги а миллион это немного почему я говорю не нужно думать о большом нужно начинать по чуть-чуть не нужно сразу миллион вы же сейчас даже приблизительно там, да, вам сейчас миллионы о нем думать не нужно, потому что у вас должен быть период. Если у вас сейчас 2000 общего заработка в год, да, то тогда придумайте, что это не 2000, а тысяч, 20 хотя бы в 10 раз, понимаете? Почему? Потому что вы сейчас миллион и что-то должно будет произойти такое нехорошее, чтобы вас выбить из состояния комфорта, чтобы потом заставить вас миллион этот заработать. Тем не менее, что-нибудь гениальное можно все равно поставить. Народная артистка, или там бизнес заработал там 20 тысяч долларов, или там 100 тысяч долларов, и вы, или там еще что-либо. Поняли? Только делайте все, чтобы это касалось только персонально вас и вашей семьи. Понятно? Вас и вашей семьи. Не у мамы, не у папы, ни Костя не Костя выздоровит и так далее. То есть это только персонально ваша идея. Можно ли здоровье? Можно я полностью здоровый человек и как представить что вы полностью здоровый человек вы получили все бумаги зашли к доктору и доктор говорит все ничего вы паритесь вы не болеете вы «А -а -а, идете так «А -а, я не болею всю эту эмоцию себе придумали как намерение ну вы поняли да о чем не да то есть вы как бы эпогей эмоций, вы этот эпогей эмоций, его сформировали и в этот момент аж вот так вздохнули и выдохнули, так приятно, что это когда-то должно произойти. И после этого вы должны придумать любую абракадабру в виде двух или трех слов. Кичерим, пучеримчик. Не повторяйте те слова, которые я говорю. Музеримчики, римдюк. Я не знаю, сами придумайте. Оно придет само. Но там обязательно должна быть последовательность такая, что это должна быть прямо абракадабра. Поняли? Если тук, то это стучит. все, это слово нужно убрать. Если пук, то это тоже там что-то не то. Тоже оно там ассоциацию какую-то включает. Поняли? Ассоциации в этих словах, не должна ассоциация не должна прослеживаться то есть мама папа баба баба дам это не происходит ну это так нельзя поняли каждое из этих слов может включить какую-то ассоциацию то есть это абракадабра которая вы которую вы должны придумать и которую вы должны прямо сразу же прописать и теперь самое интересное вообще могу вам дать совет вот смотрите у нас есть ограниченное количество психической энергии. Она у вас сформировалась на протяжении в жизни в тот момент, когда вы нюхали цветы, видели и радовались, как выглядит там осень, слышали какую-то красивую музыку и так далее, и даже запоминали хорошие моменты жизни. Скажите, можно ли сказать, что у вас переизбыток психической энергии? Нет, наверное, да. То есть вы же где-то пропускали это, правильно? То есть переизбытка психической энергии, наверное, там можно сказать о недостатке психической энергии. Тем не менее, за счет психической энергии происходит и появление у человека состояния внутренней добродетели и внутренней доброты. Почему? Истощение психическое, отсутствие отдыха очень часто и приводит к тому, что человек злится. Заметили, да? Не поспали, утром злитесь, да? Как же научиться? Нужно по чуть-чуть увеличивать психическую энергию путем элементарного научения себя восхищаться, радоваться по чуть-чуть. Итак, каждое утро вы должны просыпаться и после этого брать обыкновенные четки и читать 108 раз вот те слова, которые вы напишете. Сначала первое, второе. Но здесь особенность заключается вот в чем. Вы себе поставите 10 или 15 или 100 вот этих вот слоганов, которые вы должны будете читать. И они за год не произойдут. Почему? Возможно, они произойдут за 10 лет, или за 20 лет, или за 30 лет. Почему? Потому что психической энергии мало, и она будет отдавать свою энергию, или вы будете отдавать эту энергию в будущее, и там будет формироваться вот эта идея, которая должна будет эм, путем совпадений привлечь большое количество энергии в пространстве и окружающем мире в виде таких клише, которые будут соединяться тут проявляться на вашем энергетическом они наподобие там определенных картин я очень рекомендую первое время поставить лишь одну программу той необходимой детали которые вот вам наверняка не хватает в жизни